В этой игре очень-очень много надо читать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Кафтон Геймс, и сегодня мы запишем обзор на игрушку Nuclear Day. Я обещал записать на него обзор в видео про мое возвращение, если вы поставите 10 лайков, и вы их поставили даже больше, чем нужно. И давайте в этот раз, если мы наберем 15 лайков, то я продолжу играть в эту игру и снимать ее, естественно, на канал. Потому что самому мне она очень нравится. Я даже, может быть, буду в нее поигрывать вне записи. Она на русском, что приятно. Она с такой, знаете, русской атмосферы. По скриншотам вообще похожа на какой-нибудь метро там. Или похожие игры. но мне нравится определенно. Так. Окей. Какие-то древесина, окей, так, тут, ой, куда, а, значки, понятно, так, прошло полгода с момента катастрофы, знакомьтесь, зна, а. Прошло полгода с момента катастрофы. Знакомьтесь, это ваш герой. Его зовут Андрей. До того, как появиться здесь, он жил в подвале живого дома. Откуда его вынудили уйти? Обстоятельства в этом подвале он появился совсем недавно. Тут ему холодно. Он голоден и совсем не привык к этому месту. Вам предстоит взять жизнь Андрея в свои руки и наладить ее. Определенно это. До Андрея кто-то владе... делает им убежищем. Вам предстоит выяснить, кто это и где он сейчас находится. Первым делом нужно обыскать каждый уголок этого подвала. Затем отправиться на добычу ресурсов. ресурсов. Так, мысли Андрея о чем-либо можно поглядеть в его личном дневнике. В общем, вы человек не глупый и сможете разобраться. В случае недопонимания, воспользуйтесь справочником. С уважением, разрабы. Ну, сюжет есть, это уже хорошо. Даже о. О, хавчик. Отлично. Так. Хаб. Хаб. Окей. Бутылка. Пустая бутылка, можно наполнить ее водой. Ну, пока положу. Мне она сейчас не нужна, я думаю. Вот тут верстак, да? Починить объект. Нужно две древесины изолента. У меня только древесина. Окей. Okay. Так, шкафчики. Заломать. Ага. Так. Ага. Бутылка. Пустая тушенка. Инвент... Ну, давай все возьму. И записки Якова. Угу. Классное место, надежное. Тот, кто его сделал, просто гений. Ну и холодина. Нужно согреться. Так, тут еще стол с каким-то. И мусор. Так. Возьму. Так, тут еще. Он... Да. Он говорил, что холодно. Тут в левом углу, если что, есть.. А время, которое сейчас, на этом я долго не протянул. Нужно пополнить запасы. Так. Где-то рядом я видел магазин. Окей. Время и а градусник. Печь я зажег. Сейчас пока минус 0,7. Надеюсь, температура повысится, ему будет не так холодно. Также задание создать и надеть респиратор. Это, скорее всего... Ага. Во-первых, нужно сначала все внимательно прочитать. Тут э, еще один знак мелькающий, который, на который я прошлый раз нажал и предыстория показал тебе сейчас. Вознаграждение за прохождение демо версии Привет, это снова разработчики. Сейчас ты играешь демо-версию нашей игры. Не отображает э, финального качества. Нашего проекта. На релизе планируется гораздо больше фишек и более разнообразный геймплей. Однако это не значит, что не стоит играть сейчас. Если ты пройдешь эту дымо-версию до конца, на релизе ты бесплатно получишь уникального питомца. Сложение разокабры. Окей. Пройдем. Это. Блин. Это повод дойти до конца. Заодно с сюжетом познакомиться. Вообще. Пока что интересная игрушка, я не знаю, будет ли она на моем канале э, в виде полного прохождения, смотря на ваши лайки, подписки и так далее. И вообще на просмотр и так-то... О, а, дневник. Запись первая, мне повезло. Эта мысль преследует меня уже полгода. Когда прозвенели призв... сирены, я оказался в нужном месте в нужное время. Удар я пережил подвале живого дома в своем районе. Через два дня вылез наружу от невыносимого года. И начался этот бесконечный цикл выживания. Дни... День за днем я искал еду, находил ее, ел и искал дальше. Меня мало что заботило. помимо избавления от рези в животе. и в округе в какой-то момент закончилась. Подвал... Начал продувать. Я понял, что нужно идти, а еще пора что-то изменить, если я выжил, конечно. Я пошел, шел, шел и шел. Сам не понимаю, как, но уже в состоянии живого трупа я нашел этот подвал. Кажется, здесь холодно. Так, это первая запись. А... Запись вторая. Наконец-то я согрелся. Убежище есть и да, правда ее хватит где-то на сутки. А еще я нашел записки предыдущего владельца убежища. Судя по всему, он обыстрел здесь все еще до катастрофы. Кажется, это нелюдимый и одинокий человек. Нужно найти его. Интересно, насколько мы с ним похожи. Я думаю, процентов на 50. Он, наверное, тоже такой же голодный. И... без убежища. Ну, сейчас у тебя есть убежище. Это хорошо. Кстати, записки Якова. Так, день первый. Она таки упала. Победа в войне. Ну, конечно. В войне никог никто никогда не побеждает. Настала пора выживать. Впервые рад, что я сантехник. Не пропаду. День третий. Вернулся в гараж. Настроил витреки. Теперь у меня будет электричество. Все было не зря. Не зря я готовился. День девятый. Из города тянутся беженцы. Многие откровенно больные. Почти все идут э, к больнице Пирогова. Выходил проверить, у больницы большие топы. Не, непонятно, работают ли электростанции. Нужно под, пойти к ним, настроить витаки и там, и там. Им нужна энергия. Ну, предыстория интересная, но пока непонятно, что случилось. Типа. Эспиатор. Ага. Непонятно, что случилось. А, кто упала? Она. В, перв... ну, а, в записке Якова было написано, что-то что, что упало. Навер... Наверное, бомба. Упала на город. Так, что у нас еще есть? Инструменты. Топор. Битва. Очень отлично Подходит для снятия щитины. Отвертка, молоток, кухонный нож и отмычки. На все нужны ресурсы, которых у меня пока нет. Положу все. Так, задание: отправиться в продуктовый. В больницу нам нельзя отправиться, потому что рано написано. Отправимся в магазин. Времени прошло немного, но война за ресурсы уже началась. Выжившие выгребают все, что могут найти. Опа. Лезвие, гвозди. Возьму все. Тут я пойду. Да, много сталкер. надо читать. Ну давайте прочтем. Жалко, озвучки нет. Я, конечно, обнаглел. Потому что демо-версия еще и озвучку. А сейчас так ей совсем плохо. Пора выходить наружу. В продуктовую неподалеку. Я следил за ним несколько дней, марадио вытаскивали сумки, но не коробки. Может, склад еще цел. Нужно рискнуть. Она просит остаться. Научил пользоваться радио... радиочастотой. Пусть подает сигнал на если забеспокоиться. Нужен большой рюкзак, чтобы не ходить дважды. Э, Какой-то сталкер оставил тут записку свою, сталкерскую, что он пошел вот в этот магазин, где я сейчас, собирать для, для кого-то продукты. Ну, тут довольно много. Я думаю, он не смог или не успел вынести все. Да, тут уже... Пайн явно не ожидал нападения. Неприятная смерть. Так. Странные записи. Всегда нас было только восемь, встречали вместе мы и лето и осень, ночами болтали, сидя на кухне, кто мог представить, что все это рухнет. К нам дева явилась, что счастье сулило, но взглядом нас камень не камень обратило. Мы бились за сердце пуганой медузы, предательство, предательство оборвало наши узы. Друг другу верны, остались ли второе, шестой оказался, оказался с ними в раздоре. Четвертые из концов Совсем ненадежные Последние двое попросту ложны Какая разруха, как будто После урагана Люди в отчаянии разрушительные Согласен Блин, стих, стих мне понравился Прикольный, правда о чем он? Фиг его знает Так У этого пацана я Нож вроде видел, да? Да так, чё выбросить-то? О, может. Может колбаску сесть? Или вот батон. Всем заодно год пополнить нож убил. В любом уже пригодится. Так. Ага, ручники. Вон там что-то есть. Мелом нацарапано. Вверх, вниз, вниз. Вверх-вниз-вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Так. Вверх-вниз-вниз, вверх-вниз-вниз, вверх-вниз. Так? Да. Прикольно. Громко, хорошая. Прикольно, типа. Для начала... Так. Какой-то пипец начинается. Быстрей. Беги, братан, беги. Беги. Опа. Так, убежище. Все равно место кончилось. Да и энергия, за которую мы, кстати, передвигаемся. Я только сейчас заметил. Положить все. Там это проповедствие не нужно. Кровать. Ну, часика три можно поспать. Все. Так. какие-то Материал у нас собрались. Молоток. Инструменты лечения. Опа. Я могу лечение. Для обез... Так, бин для остановки кровотечения, Обеззараживание ран. Антисептик. Аптечка для обеззараживания, для снятия кровотечения, для восстановления здоровья на 40%. Прикольно. А что еще есть? Оружие. Пистолет. Нифига себе. А что... Много чего-то ресурсов требует, мне кажется. Пистолет старый, чуть прожевел, но кажется работает. Запись идет. Запись идет. Окей, не поребовалась. Давайте сейчас сделаю. Вот верю, как работает запись. Вроде вс ⁇ нормально. А, жить э, можно. Так, задание вернуться в, вернуться в продуктовый. Окей. Блин, вот шум лязг вот этих, ты видите, что-то слишком громкие, не знаю, может я громкость недостаточно убавил. Возможно. Такой может быть. Так. А смотреть труп Блять. Йо. Ох, еще одна, никому. Что-то там. Не хотелось бы умереть вроде. Погоди. А, а, ясно. Короче, кто не понял, это та самая девка, которой стало плохо. Он пошел за едой, потому что она от голода уже окочуривалась. Пошел за едой в этот продуктовый, но тут его уже, видимо, ждали. И он не смог дойти до дома, что-то принести. она заволновалась, Радио-сигнал послала, как он ее обучил, как написано в записке, а он не ответил. И вот радио, кстати, он не ответил, и она пошла за ним. Увидела, что он умер, и, видимо, решила заспидранить жизнь. Грустно Опа Хабар Тут просто бутылки пустые, да? Да Чё тут? Энергетики И Чё? Водяра Ясно Побежали Чё? Так, я читал нет, вот это я, кстати, не читал, да? Да, не читал. Моя первая осознанная вылазка. Не просто бездумный поиск того, чем можно было бы наобить желудок. В продуктовом магазине я наткнулся на труп сталки, которую проткнули грудь. Я нашел его записи. Судя по всему, этот человек пытался сохранить в тайне склад продуктов, чтобы накормить кого-то близкого. Я даже не заметил, насколько изменился мир после катастрофы. Еще у склада я наткнулся на странную загадку, с помощью которой, судя по всему, можно взломать дверь. Но на склад попасть не успел. Как обычно, началась буду Попробую завтра. Ну да, кого-то близкого. Скорее всего, это жена или сестра там. Фиг его знает. У меня инвентарь полный. Надо идти домой. Немного... Освободить место, так сказать, и продолжить. Там еще много чего осталось. Так. Задание. Так. Поставить радио. В смысле радио поставить? Сюда, что ли? Где телефон? Нет. Задание. Поставь радио. Куда ставить? Так, тут. Поставь радио, обследовать больницу. А, обследовать больницу я не могу. Болезни нету. Сохранюсь на всякий случай. А, ага. А как я радио должен поставить? Не ясно. Может, в магазине где-то его поставить. Типа, ну, я же там не пробовал с ним взаимодействовать. Где-то тут. Нет. Окей. Нет. Странно. Ладно, заберу пока все леса отсюда. И, наверное, Блин, нету. Опа, блин, бутылки все забили. Ой, хлебушек, Водяра Чего все что ли? Не, может, вот хлеб у меня, и... блин, хлеб, а хлеб используй, используй. Вообще Казалось бы, еды много, но по факту ее очень мало, потому что прибавляет она понемногу. Ну, не знаю, зачем это так сделано, типа. А в, в, в водку можно хлебануть? Что-то она ни, нифига не прибавила. Ну, окей. Там еще доски лежат, но это я потом как-нибудь заберу, возможно вне записи, чтобы вас особо не напоигать этим скучным геймплеем, который лучше оставить за кадром, я считаю. Окей, ну я думаю на этом можно заканчивать, потому что я довольно много уже отснял материала, прошел немного квестов, сюжет развился неплохо, так я считаю. Ну, думаю, правда, можно и заканчивать. На этом у нас все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольчик. Пишите в комментариях, стоит ли продолжать эту игру. И помните, если мы наберем 15 лайков, я продолжу проходить эту игру. Ну, а пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Крафтон Геймс. Всем удачи.